Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Мой участок – это не только огород, плодовый сад и ягодные кустарники, а также и декоративное растение. Я очень люблю хвойные растения и с успехом выращиваю их в своем саду. Еще 20 лет назад на участках было редкостью встретить тую, можжевельник, либо какое-либо другое хвойное растение. Сейчас же тенденции в озеленении меняются, и хвойные растения есть практически в каждом саду. И сегодня расскажу, как за ними правильно ухаживать, чтобы они не подгорали, не страдали от морозов, от весеннего солнца и радовали вас своей красотой. Самое распространенное растение из хвойных – это, конечно же, туя. Это довольно неприхотливое растение, с помощью которого можно создать живые изгороди, высадить туи группами, либо на входной зоне. Хотя растение и неприхотливое, но есть определенные моменты в уходе. Туя является очень хладостойким, морозостойким растением. И наши зимы оно переносит без особого труда. Однако в весенний период часто появляются проблемы, особенно подгорание хвои, когда яркое весеннее солнце, наносит урон растениям. Весной, либо в конце февраля, когда светит яркое весеннее солнце, а на улице еще лежит снег, корневая система у растений, конечно же, не действует. Солнце нагревают хвою, ветви растений, и они не могут э, получать влагу, они лишь ее испаряют. И в итоге происходит иссушение э, хвои растений, иссушение ветвей. И очень часто весной можно наблюдать такие картины, когда с южной стороны, где больше всего светило солнце, хвояутуй подгорает. Такие же солнечные ожоги, кстати, могут возникнуть на любых хвойных растениях, особенно на кипарисовиках, можжевельниках, либо даже кедрах. Для борьбы с подгоранием хвои в весенний период следует выполнять определенные действия. В первую очередь в осенний период нужно провести влагозарядный полив, чтобы растения получили в достатке влаги, чтобы водный обмен в растениях был нормализован. Поэтому, если осень сухая, нету дождей, то в обязательном порядке проведите полив хвойных растений. Если у вас туи взрослые, то, конечно же, придется поливать их довольно большим объемом воды. На вот такую тую, которая 2 метра понадобится примерно 50, а то и 70 литров воды, чтобы почва, земляной ком вокруг, кор... вокруг корней насытился влагой, чтобы хвой напиталась влагой и дерево хорошо перезимовало. Второй момент. В обязательном порядке нужно замульчировать приствольные круги. В качестве мульчи для хвойных растений лучше всего использовать кору хвойных пород, либо прелые опилки. Мульча защищает почву от пересыхания, а также утепляет корневую систему, что очень важно перед зимой. Также перед зимой, в осенний период, примерно в октябре или в конце сентября, растения нужно подкормить калинофосфорными удобрениями. Примерно 40-50 грамм калинофосфорных удобрений внести по периметру кроны хвойных деревьев, чтобы они окрепли и хорошо перезимовали. Если выполнить все эти действия, то, конечно же, все в совокупности поможет зимовке растений, и весной они в меньшей степени пострадают от солнца. Также растения можно и притянять, однако, если у вас большие взрослые хвойные деревья, то, конечно же, где набраться столько кровного материала, чтобы их притянить? Да, и это очень хлопотно и дорого. Кроме данных способов, есть также и иные способы защитить растения от солнечных ожогов и лучше им перезимовать. И в первую очередь это использование защитной эмульсии. И сейчас я о ней немножечко расскажу. Для обработки хвойных растений в своем саду я использую эмульсию Пуршат. Вот она продается в таких банках пол -литровых. Одной банки хватает на 10 литров воды. Такая эмульсия помогает справиться с ультрафиолетовым инфракрасным излучением. Она, благодаря вот такой обработке раствором препарата, снижается нагрузка ультрафиолета, инфракрасного излучения на растений. Как бы состав образует определенную пленочку на растении, которая и отражает около 90% спектра вот таких вот лучей. Благодаря распылению водного раствора этой эмульсии нормализуется водный баланс в растениях, а значит не будет иссушения хвои в весенний период. И при обработке также снижается температура, на растение то есть солнце в меньшей степени будет нагревать кору благодаря вот такой защитной пленке а, при обработке раствором эмульсии после обработки весной растения будут надежно защищены от перегрева от образования солнечных ожогов на хвои благодаря использованию этой эмульсии эмульсии кстати можно пользоваться при любой положительной температуре от 0 до плюс 20 если в весенний период почва еще замерзшая, она не оттаяла, яркое солнце, то обработку при положительной температуре можно повторить. Тогда растения еще в большей степени будут защищены от неблагоприятных факторов. Главное условие для обработки, опять же, сухая и безветренная погода, чтобы не было дождя, чтобы эмульсия могла осесть на кроны деревьев. Мы ее распыляем, она оседает, деревья проветриваются и чтобы вот эта эмульсия дождем не смылась. Главное на улице, чтобы было сухо. В дождь, конечно же, такую обработку проводить не нужно. Хвойные растения в саду легче защитить от ожогов, чем потом эти ожоги исправлять, ведь хвоя плохо возобновляется. Поэтому использование, применение агротехнических приемов в совокупности э с эмульсией пуршат могут помочь вам вот с такими серьезными проблемами и сохранить декоративность хвойных растений. Для тех, кому интересно, эмульсию пуршат можно приобрести, перейдя по ссылке в описании ролика. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!